Всем привет! Вы на канале NBFitness, Фитнес и с вами я, Бофт Наталья. Сегодня поговорим с вами о нашем питании. Так как 70% успеха у занимающегося человека это все-таки наше с вами питание. В первую очередь, когда мы говорим о питании, естественно, мы не можем ничего не сказать о его калорийности. Значит, вспоминаем, что такое калории. Калории это энергетическая ценность продуктов, которые мы с вами едим. То есть, это энергия, которую мы потребляем. И в зависимости от того, какие цели и задачи мы с вами перед собой ставим, наша калорийность изменяется, вернее, калорийность нашего питания. Да? Если человек хочет избавиться от лишних килограммов, значит, естественно, он должен соблюдать дефицит калорий. Что это значит? Он потребляет меньше, тратит больше. Если же кто-то из вас хочет нарастить мышечную массу, значит вам нужно соблюдать профицит калорий. Что это значит? Мы потребляем больше, тратим меньше. Ну, если нас все устраивает, естественно, сколько мы потребляем, столько же мы и тратим. С калорийностью мы разобрались. Теперь разберемся, что такое сбалансированное питание. Потому что у человека, который занимается фитнесом, питание должно быть обязательно сбалансированным. Значит, что это такое? В нашем рационе должны присутствовать белки, жиры и углеводы. Вспоминаем, что такое углеводы. Это наше топливо, это наша энергия, которая обеспечивает нашу жизнедеятельность. Белки это строительный материал, но это не только мышцы, это наша кожа, волосы, вообще наши женственные красивые округлости, красивое тело, да, красивый внешний вид. И жиры. Многие боятся жиров, но не нужно этого делать, потому что вы должны обязательно знать и помнить, что нехватка жиров в организме женщины приводит к нарушению гормонального баланса. понижается эстрогены, что в итоге приводит к сбою менструального цикла. Значит, о калорийности белков, жиров и углеводов. На 1, 1 грамм углевода и 1 грамм белка дает нам по 4 килокалории. Один грамм жиров дает 9 килокалорий. Значит, это, это средние показатели, да, усредненные? Значит, в каких какие продукты? Это углеводы, какие продукты? Это белки, какие продукты наши жиры? Значит, белки это мясо, это рыба, это яйца, это творог углеводы, это наши мучные изделия, это крупы, то есть каши, да? это овощи и фрукты, сладости. Что такое жиры? Жиры это в принципе все масла животного, растительного происхождения, это жирные сорта красной рыбы, жирные сорта мяса красного, также растительные жиры это наши орехи, семечки, молочные продукты. Высокой жирности, с этим тоже разобрались Дальше, сколько же вы должны потреблять? У вас должны присутствовать такие показатели На 1 килограмм вашего веса вы должны съедать по 1 грамму белка, 1 грамму жиров и 4 грамма углеводов И вы сейчас думаете, белки, жиры, углеводы, калорийность, все это хорошо Но когда же будут практически какие-то советы по питанию? Значит, на данный момент существует два мнения Специалисты разделились одни говорят что нужно есть три раза в день и все другие говорят что эти три приема нужно разделить на более вернее уменьшить не разделить а уменьшить а между ними вставить еще два перекуса то есть они говорят что питаться нужно 5 раз в день а возможно даже и 6 зависит от того насколько рано вы встаете и насколько поздно вы ложитесь спать насколько длинный ваш день значит если вы спросите мое мнение лично я поддерживаю вторых специалистов Почему? Потому что думаю, что у каждого из вас хотя бы один раз было состояние потери сознания, вот-вот сейчас упаду в обморок после того, как было острое чувство голода. А возможно, у кого-то этого чувства голода и не было. Но э, легкое головокружение, руки-ноги ватные, да, вот это вот состояние называется гипогликемия, когда сахар резко падает вниз. После того, как вы прием пищи осуществили наконец-то, казалось бы, должен быть прилив энергии, вы должны стать бодрыми, вы хорошо себя чувствовать, подняться в настроение. Но на самом деле после такого состояния вы чувствуете сонливость и резкую усталость. Почему? Потому что ваш сахар резко поднимается вверх. Так вот, мое мнение, вот, эти вот, вот эта вот шкала скачкообразная, да, она ничего хорошего нам не даст. Мы должны удерживать средний показатель нашего гликемического состояния. Значит, если мы принимаем решение, что мы поддерживаем старых специалистов, мы питаемся три раза в день в определенное время, скажем так, практически по расписанию, в одно и то же время, да? Вот. И у нас добавляются два перекуса. Многие подумают, боже, пять раз питаться в день. Первое, второе, третье, пять раз в день. На самом деле это не так. Разбираемся, да, как это должно быть. Допустим, мы берем завтрак. Как бы расписываем рацион завтрак в завтраке у нас должны присутствовать и белки и жиры и углеводы причем по поводу углеводов позже как, будут у нас еще ролики когда мы будем разбираться посвящать свое время именно только углеводам, только жирам только белкам. на сегодняшний момент у нас обобщенная тема и то что вы должны вспомнить про Углеводы, что они существуют? Сложные, то есть медленные. Есть простые, то есть быстрые. Так вот, утром, когда мы завтракаем, мы можем потреблять и быстрые углеводы, но сложные должны быть медленные углеводы обязательно. Медленные углеводы это каши. Особенно хорошо завтракать овсянкой. Но по поводу белков и жиров. Да, белки это наши яйца. Очень полезно есть утром яйца. Значит, как я сказала, каши, молочные продукты. Вы можете есть фрукты, вы можете есть сухофрукты. Но это должно быть, если сухофрукты и фрукты, они должны быть не в начале завтрака, а уже ближе к его окончанию. И жиры. Жиры это сливочное масло. Это жирные сорта твердых сыров, ну, в принципе, как бы все, но вы должны понимать, что вы едите не все сразу, что я перечислила, а выбирайте какие-то определенные продукты, допустим, сегодня вы едите яичницу, либо вареные яйца с какими-то там овощами, вот, завтра вы едите, допустим, овсянку, да, и потом там съели пол банана с чашечкой кофе. Дальше у нас идет первый перекус, первый перекус, помните, да, через 2,5-3 часа, приблизительно так. Первый перекус у нас очень зависит от завтрака, который был у вас в этот день. Если был завтрак плотным, то достаточно одного стаканчика кефира. Либо, если вы любите фрукты, значит один банан, либо одно яблоко, либо там пару персиков, всего два персика и все. Вот. Но если завтрак был не плотным, тогда вы можете позволить себе там, цельнозерновой хлеб, да, кусочек, например, там лист салата и какое-то вареное мясо птицы, не особо жирное, потому что помним, у нас совсем скоро будет обед. хорошо. И теперь по поводу обеда. Обед это э, самый такой полноценный, разнообразный у нас прием пищи. За, э, если брать рацион на весь э, день за сутки, да, вот вся калорийность, которую вы можете э, употребить за сутки, то 35% это ваш обед. На обед вы можете есть практически все. Белки, жиры, углеводы, вы можете есть жирные сорта рыбы, красной рыбы, допустим, там красное мясо. Вы можете есть макароны. Ну, в общем, полет фантазии. И второй перекус. На второй перекус мы можем есть овощи, как сыры, так и тушеные. Можете есть хлебцы цельнозерновые. Но главное помнить, что простые быстрые углеводы мы уже во второй половине дня не едим. Вспоминаем, простые углеводы это сладости, фрукты, сухофрукты, всевозможная выпечка. Все это Первой половине дня. И, наконец, ужин. Последний прием пищи. Значит, на ужин мы можем позволить себе и рыбу, и мясо, но это должны быть постные сорта. Если это рыба, то это белая рыба, допустим, какая-то речная. Если это мясо, то это белое мясо птицы, допустим, курятина, либо индюшатина. Вы можете сочетать их с овощами, овощами сырыми или овощами тушеными. Но должны помнить по поводу овощей, что такие овоща, как э, морковь, как свекла, с высоким гликемическим индексом, э, мы не едим на ночь в вареном виде. Талаты а э, винегрет мы на ужин не едим. Итак, подводим итоги. У нас первое, это трехразовое питание с уменьшенными овощами порциями второе эти три питания должны быть в одно и то же время как по расписанию третье это мы добавляем между Приемами пищи маленькие перекусы. Четвертое, мы не доводим себя до острого ощущения голода. Пятое, мы едим быстрые углеводы, такие как фрукты, сухофрукты, сладости, выпечка. Все это мы едим в первой половине дня. И шестое, это пьем воду. Обязательно пьем много воды, вспоминаем прошлое видео. Ну а сейчас короткий, несложный приготовление рецепт блюда, который вы можете использовать. На ужин. Для приготовления нам нужен 1 килограмм фарша. У меня сегодня куриный, 1 столовая ложка сухарей, пару луковиц, 1 морковь, 1 кабачок, специи по вкусу, 1 яйцо и соль. Кабачок очищаем, измельчаем на крупной терке, затем слегка отжимаем и отправляем в фарш. Тоже проделаем с морковью. Очищаем. На мелкой терке измельчаем и добавляем фарш. Лук. Мелко режем и также отправляем фарш. Все хорошо перемешиваем. После этого добавляем соль по вкусу, одно яйцо и туда же сухари. После этого добавляем специи. У меня сегодня чеснок, паприка, имбирь и молотый черный перец. После всего мы снова хорошо перемешиваем фарш и формируем котлетки. Слегка обжариваем их на подсолнечном масле до золотистого цвета. Затем добавляем 2 стакана воды, лавровый лист, черный перец горошком, немного соли, накрываем крышкой и тушим от 20 до 30 минут. Готовые котлеты лучше всего подавать с салатом из свежих овощей слегка приправленным гранатовым соусом. Но помните, Последний прием пищи у вас должен быть за 3-4 часа до сна. Котлеты получаются воздушными, сочными, мягкими. Всем приятного аппетита! Подписывайтесь на мой канал. Если вам понравилось видео, ставьте лайки. Не забывайте нажимать на колокольчик, чтобы получать новые видео. Всем пока!